Важность сегодняшней программы трудно переоценить, потому что, друзья, перед вами будут представлены те аргументы и факты, которые говорят о том, что, друзья, без знания урологии ни прогресс общества, ни счастливые судьбы наших детей, ни наше правильное мировоззрение дальше невозможно. Итак, передаем слово Алис Скинке, и она вас познакомит с мнениями ученых. Начнем с них. О том, насколько важны знания, о которых мы сегодня будем говорить. Алочка, пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Международным центром познания... Сан-Кейтс Центр в апреле 2020 года проводилась онлайн-конференция, целью которой было распространить информацию о том, что теоретически и методически готовы к использованию в системе образования разных уровней материалы, содержащиеся многогранные пласты новых знаний. В частности, речь шла о науке, о урологии и о вкладе, который внесла София Бланк в эту науку. Однако на конференции не прозвучали отзывы ведущих современных ученых, а именно их мнение, мнение специалистов в различных областях знаний, осведомленных специалистов, было бы очень желательно и было бы главенствующим, чтобы рекомендовать введение этой новой науки аурологии в образовании. В связи с этим мне, мне бы хотелось дочитать отзывы этих ученых, о работе Софии этом и о том вкладе, который София внесла в эту науку. Итак, Трофимов Александр Васильевич, академик, доктор медицинских наук, директор Новосибирского Университета космической антропоэкологии. Апрель 2020 года, город Новосибирск. В настоящее время зарождается новая неоносферная наука – Одной из основных ее частей может стать аурология, инструментом которой является кириллионография. Документальность воспроизводимых картин невидимого мира в его вза взаимодействии как с миром земных форм жизни, так и горизонтом космического сознания человечества составляет основы нового расширенного мировоззрения. Для человечества пришла пора выйти из представлений о себе, как только о земных созданиях, и понять, что все существа космические, многогранные научные материалы Софии Бланк и Марка Тринкера уже вошли в информационное поле человечества. Они опубликованы в трудах Международной научной конференции «Неоноосфера» в пространстве Козырева-Казначеева, состоявшейся 1 июня 1900 2019 -го года в Музее космонавтики в городе Москве, а также во многих научных изданиях России. Результаты этих работ, изложенные в доступной форме, дают новый импульс к расширению сознания человечества. Давно пришло время к выходу за рамки устаревшего мировоззрения. Не только Земля, но и космос ⁇ колыбель мыслящего человечества. Далее, гранд-доктор философии, кандидат технических наук, академик ряда международных академий, президент ноосферной Духовно-экологической ассамблеи мира, автор новой конституции человечества городе Любовь Сергеевна. 17 апреля 2020 года. С работами в области аурологии, инструментом, который является исследование с помощью фиксации электромагнитного излучения невидимых полей, График. Я знакома с 2002 года. Это стало возможным после того, как моя давняя подруга, летчик-испытатель, исследователь аномальных явлений Марина Попович познакомила меня с Софией Бланк. Именно с этого момента София стала координат э, международной э, сферной духовно-экологической ассамблеи мира в США. И проводником и комментаторам этих знаний, а также содержание статей на сфере этико-экологической конституции человечества, но Конституции». В этом общечеловеческом документе, в том числе, речь идет о новой, расширяющей мировоззрение парадигме, согласно которой человек – житель не только Земли и космоса. Почти четверть века София Влан посвятила исследования невидимого мира, методом келлионографии. Этот метод позволяет осознать, каким образом осуществляется контакт и обмен энергии объектов со всем окружающим миром, в том числе и с космическими удаленными от человека объектами. Речь идет о получении аурограмм световых отражений объектов с их вынесенными в пространство лучами-стримерами. Документальная фиксация – реальность невидимого мира, постоянного взаимодействующего с человеком и различными объектами природы, работа на физическом исследовательском электронном приборе, признание авторитетнейшими учеными важности вклада проведенных исследований в науку, дают все основания – для рекомендаций изучения многогранного, нового и важного направления в науке аурологии на всех этапах образовательного процесса. Именно работы Софии Бланк позволили разработчикам Новоконституции конституции внести в проект правового документа статьи, связанные с обоснованным утверждением первичности и реальности мира невидимого и его связи с земными формами. Все соратники и единомышленники по работе НДА, филиалы которой представлены более чем в 50 странах мира, знают и ценят исследования в области аурологии, ссылаются на них в своих научных трудах. Книги, видеоролики, передача средств массовой информации, прежде всего регулярные передачи на канале Сангейс Media University Центр, и руководитель Майкл Мельхов позволяют людям, не разучившимся думать, узнавать и приобщаться к тому, что еще совсем недавно являлось большой тайной природы. Теперь, благодаря работам Софии Бланк, мы можем открывать для себя все новые горизонты неизведанного. Было бы непростительной ошибкой не дать эти глубинные знания всем людям Земли. Однако мы не уверены, что события произойдут быстро, если этому процессу не будет оказывано содействие со стороны просвещенных, думающих людей. Рекомендуем к распространению новые знания не только в образовательном процессе, но и в информировании через все формы средств массовой информации об их существовании всех пытливых людей, желающих расширить свое сознание и поставить на правильные рельсы мышления нынешнего и грядущих поколений. Вот так ордена оценила София Бланк. Далее, то, что делает София Бланк, бесценно для науки, науки о жизни. Ее исследования по значимости, на мой взгляд, могут быть соотнесены с открытиями Луи-Пастера и Антони Ван Левенгука. Разница лишь в том, что Левенгук и Пастер открыли для нас живой микромир, позволив человеку распознать и использовать в практике знания о его мельчайших, невидимых, невооруженным глазах опаснейших и полезнейших представителях. Исследования Софии Бланк по проникновению в невидимый мир Продолжая работу, начну известнейшим ученым Никола Тесла, открывают нам неведомые формы тонкоматериальных энергетических тел живых организмов, предоставляя широкие возможности изучения глубинных процессов самой жизни и их целительного влияния на физическое и духовное здоровье человека, на окружающую его природу, как на Земле, так и в космосе. София Бланк своими исследованиями закладывает фундамент науки будущего, которого я назвал бы аурологией. Член Союза писателей России, член Координационной коллегии НДАУ Борис Лапченко, 2005 год. Далее, человечество еще не осознало, какая глубина знаний о человеке и о жизни, а вообще кроется за исследованиями ауры, в частности за исследовательской деятельностью Софии Бланк. Какие обширные и неожиданные выходы способны дать эти исследования в медицину, экологию и другие области нашей жизнедеятельности. Доктор биологических наук, заслуженный эколог России Пажетнов, 2006 год. София Бланк является первопроходцем в исследовании духовного мира и даже мира потустороннего. Многообразен опыт исследователя. На ее снимках мы видим, как меняется аура человека в зависимости от его духовного состояния. Факты – упрямая вещь. Спорить трудно. Ученому-скептику нечего противопоставить гиллионограммам. Нет серьезных документальных противовесов. И потому приходится соглашаться. София Бланк, как и подавает ученому-исследователю, экспериментальными методами во многом протокольно объясняет ход экспериментов и смысл, отраженного на снимках. Книги Софии Бланк уникальны тем, что дают новые, вполне обоснованные рекомендации, вытекающие из картин и событий невидимой жизни, не знающие получили возможность познать и применить в своей жизни это важное и практичное знание. По мере осмысления, изложенного в книгах, становится понятно – новых знаний в Сербии и на Балканах. Милка Крисоджа, генеральный директор научно-исследовательского центра наследия и фонда Николы Теслы, кандидат наук, дипломат. Разнонаправленные исследования Сакии Бланк с постановкой экспериментов на множестве объектов дали возможность анализа и синтеза вновь запечатленных явлений убедительно подтверждена неразрывность материи, то есть исследуемого объекта с его аурой, изучением. Существующее разделение философских направлений философии материализма и идеализма искусственно разделено, то, что в природе нераздельно и слито. Рассмотрение явлений, запечатленных на кирлеонографиях, керна помогает обрести новое, цельное мировоззрение, базирующееся на реалистической философии, опирающейся не на предположения и домыслы, а на реальную, невидимую физическим зрением картину о жизни. Исследования Софии Бланк представляют для философии реализма особо ценный материал, еще и потому, что осуществлены научными исследовательскими квантовыми приборами. Обращение я назвал так: развитие кирлианографии между прошлым и будущим. И посвящено людям, которые подарили науке этот замечательный метод исследования и тем, кто продолжает развивать ее прикладные аспекты сегодня. Однажды Семен Давидович Кирлиан сожалением и с грустью сказал следующие слова: у меня нет детей, но я хочу, чтобы после моей смерти осталась кирлианография. Еже рентгенография, так пусть будет и керианография. Прекрасное завещание ученого, которое благодаря многим исследователям превратилось в целое научное прикладное направление в человеческой деятельности XX и XXI века. Как известно, керианография – это метод науки, который связан с газоразрядным фотографированием визуализации различных объектов, предложенных супругами Кирлиан. В науке известны различные методы визуализации физической и других явлений, оптические, инфракрасные, ультрафиолетовые, рентгеновские и другие. Каждый из этих методов подразумевает определенные границы электрического спектра. В отличие от всех этих способов фотографирования, Кирлионография позволяет регистрировать энергетическую картину сразу и одновременно во всем диапазоне электромагнитных волн, включая также и звуковые. Естественно, характер запечатленного изображения будет зависеть от выбранного регистрирующего материала. Эта примечательная часть и черта кирлианографии заключается в свойствах самого газового разряда, который протекает, сопровождаемый сразу несколькими физическими процессами – электрическими, магнитными, химическими, акустическими и другими. Каждый из процессов несет свою информацию об объекте, и именно этим определяется универсальность этого метода. София Бланк, профессор нашего старинного Старопекистского университета, известна как один из авторитетнейших исследователей ауры и энергетики человека методом кирлианографии. Она в частности провела ряд исследований и установила, как слова и поступки человека влияют на его ауру. Как используя молитвы, можно помочь себе и своим близким, избавиться от многих неприятных катаклизмов алкоголизма, наркомании иных вредных зависимостей. Наши мудрые предки жили в сказочных мирах, в окружении мудрых богов. Мы, их потомки, живем, к сожалению, в условиях техногенных катастроф и хронического стресса. В это сложное время перемены, перемен и переходов из одного периода развития в другой мы забыли о существовании параллельных и тонко материальных мирах. Многочисленные книги профессора Софии Бланк учат видеть то, что реально существует, и то, что невозможно увидеть физическим зрением. Хочу подчеркнуть. Что оригинальные исследования Софии Бланк, известного целителя и пионеров в изучении тонкого мира, с помощью кирлианографии, явились плодом многочисленных раздумий и исследований удивительных феноменов, появляющихся на фотоснимках, полученных по методу супруги Кирлиан. В ее книгах мы найдем конкретные советы на каждый день, которые помогут нам сохранить здоровье и избавиться от недугов. И как утверждает Исследователи, наши помощники, это искренняя вера в Бога, энергия молитвы и устремление преобразовать этот мир вокруг нас в лучшую сторону. И вот еще. Автор исследований София Бланк собрала уникальную коллекцию биоплазменных сражений различных форм невидимой жизни и их фрагментов. Биофизики, казалось бы, изучили немало механизмов физических процессов, но открытая рана оказалась лишь вершиной Айтберга. Об этом свидетельствуют гирлеонограммы, биоплазмограммы людей и природных объектов, представленные у материалов Софии Бланк. Наличие уникальных снимков заставляет задуматься, исследовать и сделать выводы со стороны профессионалов, ученых, а также думающих читателей о поистине космических масштабах жизни, многообразии и уникальности форм ее проявления. Виктор Михайлович Инюшин, академик, завкатедрой биофизики и биохимии Казахского государственного университета 2001 год. Сейчас очень остро ощущается что знаний, полученных человечеством за все предыдущие века, недостаточно. Почему? Накопив большое количество знаний, получив многие удобства в жизни и комфорт на каждом шагу, человек не получил спокойствия и уверенности в своей судьбе. Познакомившись с аурологией и приняв ее в свою жизнь, Человек уже не будет напоминать хрустальную лодочку среди черных волн разъярённого моря. У человека появляется под ногами твердь, а море успокаивается. Аурология нам даёт понимание вещей очевидных и видимых. Наша жизнь, здоровье, благополучие, отношения зависят от от защитной оболочки, ауры, которую мы сами можем создать, а можем и разрушить. Для того, чтобы аура была цельная, нужны простые вещи. Чистые помыслы, правильные поступки и связь с Творцом в молитвах, мыслях. Эти значения нам открыла аура аурология. Предположение и вера стали доказательным фактом. Использование людьми этих знаний важны. Если представить истину как вершину высокой горы, то путей к этой вершине много, а урология – это один из путей к вершине. И что важно, это путь к самому себе лучшему, здоровому, счастливому. Наталья Руденко, заслуженный работник образования Украины и Крыма. Апрель. Год. Ну и вот в связи с этим хотелось бы услышать э, от Сони как вы сами обосновываете необходимость изучения аурологии. Спасибо. Спасибо, Алочка, Друзья, я посылала моим друзьям, ученым, на экспертизу кирляновские снимки, потому что опираться только на свое мнение, естественно, не могла. И вот таким за многие годы контактов, э, таким образом, появились эти рецензии. Э, я вела на русском радио Америки программу «Окно в невидимый мир». А Любовь Сергеевна знакомила меня с учеными которые выступали. Вот так и возникли наши контакты. И по моей просьбе они анализировали посланные им кириллианографии и присылали свои лицензии. Ну, вы понимаете, дорогие, разве столько лет этим занимаюсь, что все это э, осмысливалось, подвергалось сомнениям и рождались аргументы и факты в защиту того, чтобы, наконец Важнейшие знания пришли к людям. Итак, сотни лет люди жили без реальных представлений о невидимом мире, который был вокруг них и внутри каждого человека. Новое знание пришло. Киллионографии дают возможность глубже и шире понять, как, с кем и почему входит во взаимодействие человек в каждый момент его жизни, даже не видя. Но ориентируясь в том, к чему приведет то или иное действие по знакомству с керрионографиями, человек сумеет правильно, в соответствии с его приоритетами, избрать действия в данный конкретный момент и в жизни вообще. То, с кем человек находится в резонансе, и то, с чем человек находится в резонансе, ярко проявляется на керрионографиях. Мы видим либо замкнутый аурический овал, либо фрагментарное разомкнутое поле с представителями рептилий и других демонических существ, как внутри ауры, так и вне ее. Ознакомив человека с аурологией, мы открываем ему не только возможность контакта с Отцом Небесным и Высшими Силами, но и с огромным количеством ангелических существ а также замечательных элементальных существ, представителей разных царств и сил природы, невидимых нам, но постоянно участвующих в нашей жизни, в очищении воздуха, воды, земли. Мы с вами видим свечение кристаллов, растений. Мы видим удивительный мир, который раньше был нам неведом. Изучение этих объектов природы, взаимоотношения людей с природой, при рассмотрении кирвианографий обретает совершенно иное осознанное содержание, совершенно другие краски и другие возможности взаимодействия с этими удивительными объектами природы, приходят к человеку, который ничего не знал об этом. Просвещенное человечество обретет удивительную помощь и опору в лице сил света, в лице сил природы, с которыми вступит в осознанный резонанс. Аурология дает возможность осмысленного соединения с силами света, и люди, познакомившиеся с кириллионографиями, поймут, что это все совершенно реально. Путь единений силами света – дает новое знание, которое убедительно и аргументированно создает условия осознанного соединения человека с божественными существами, ангелами и элементалами. В период творения Создатель творил таким образом, чтобы мы были в симбиозе и взаимодействие друг с другом, имеется в виду силы э, и представители природы, растения, камни, животные, небесные существа. Но демонические силы невидимо внушили людям едкую иронию и сарказм, насмешки над представлениями людей э, о божественных существах и о высшем мире. Ангелы-элементалы, гномы, феи, эльфы – реальные герои сказок и легенд, реальные существа. Но кто же среди наших современников верит в это? Мы по мировоззрению, по образованию сплошь и рядом материалисты. И нам, материалистам, нужны материалистические, документальные доказательства реальности этих невидимых существ. А урология через керонографию – дает возможность убедиться в реальности этих замечательных помощников человека. Благодаря гению Никола Теслы, сделавшего первый снимок вокруг э, человека, его ауры, в 1898 году, а также затем через Кирляновский аппарат Семена Давыдовича Кирляна, запатентованный в 1939 году, и, наконец, Через усовершенствование кирляновского аппарата и его модификацию Виктором Рубеновичем Микертумовым, моим другом, помощником, редактором, техническим исполнителем всех практически моментов в моих книгах, благодаря его модификации кирляновского аппарата, Чувствительность и возможность регистрации объектов невидимого мира во много-во-много раз э, возросла. И именно благодаря этому прибору стал видим тот невидимый мир, который демонстрируется в моих книгах и э, на наших программах с Майклом Мелиховым э, в Сан-Гейтс-Университет Центре. Теперь каждый человек может реально усвоить то, что предлагает аурология, есть им вступить, наконец, на путь реального взаимодействия с позитивными, с позитивными силами как неба, так и земли. У людей, не представлявших масштабы, воздействия на них, на их судьбы, темных сил, а также не знавших о возможности связи с высшими силами, не было критерия для смысленной ориентации в поступках теперь такие возможности такие данные представленные на многих телеонографиях, книгах и видео есть новое знание должно как можно скорее войти в жизнь почему без этих знаний взрослые дети слепы извращенные идеалы внушались и продолжают внушаться путем зомбирования не знающего об этом человечество. Люди не имели возможности с позиции фактов и науки, с позиции документалистики, анализировать происходящее внутри и вокруг нас. Они вынуждены были идти по тропинке устаревших взглядов и концепций. Теперь у них есть возможность убедиться в том, что же реально происходит вокруг них, неведомо для них. Стул, вернее трон, на котором тысячелетия пребывали демоны, выбит из-под них. Наступило время не просто веры, а есть основания для уверенности на базе многих и многих исследований и экспериментов. Но инициировать связь с высшими, Должны мы, люди Земли, так как согласно космическим законам невмешательства в нашу жизнь, без нашей просьбы высшие силы не имеют права нам помогать. А вот как с ними выходить на связь, об этом в моих книгах и видео совместных с Майклом, которые вам предлагает канал и YouTube. Центра познания. Новые знания дают возможность наполнить систему образования новым содержанием, важнейшей документалистикой, коллективным разумом и опытом ученых, рекомендовавших новые знания. Аурология и кириллионография дают возможность раскрытия новых граней бытия, дают возможность повысить индивидуальную, и коллективную осознанность. Открывшиеся на кириллионографиях ранее казалось нереальным, невозможным, но для усвоивших аурологию все вновь открывается и становится обычным, как и многие другие ранее недоступные знания. Кириллионография – это дисциплина, на стыке многих знаний, усвоение и сопоставление которых создает новую картину мира. Картина мира в умах людей э, в настоящее время входит в конфронтацию с новыми знаниями. Но это так до тех пор, пока человеку не откроется их суть. И лучше всего и органичный, если это открытие произойдет в юные молодые годы в процессе образования, наука будущего призвана постоянно развивать и расширять картину мира, и урология является научным э, базисом для этого важнейшего для жизни процесса. В глубине души человек часто растерян, поскольку он не понимает смысла жизни, Особенно в наши дни тотального карантина, когда люди не могут понять, что происходит, для чего происходит. Но мы видим мир таким, каков, э, каким он является. Мы видим бесчеловечность, мы видим жадность, насилие, эпидемии войны. Школа призвана раскрыть человека в человеке. Кириллионография раскрывает вредоносность, разрушительность эгоизма и примитивности человека. Только слившись с духовным миром, человек может говорить о полноте жизни и представлений. И это наступит только тогда, когда произойдет соединение с силами света, с божественным миром. Только слившись со светом, вы можете говорить «Я достиг духовного рождения». И в этом смысле керрионография – это энциклопедия и путеводитель, говорящий учебник картин мира. Жизнь человека, усвоившего аурологию, наполняется новыми смыслами, новыми понятиями и словами. Тавтология, нагромождение пустых слов, стирает смысл добрых дел и правильных представлений. Новая эпоха требует новой системы знаний. С новой эпохой пришли новые открытия и должно быть построено новое мировоззрение и соответственно человечество ищет новую парадигму жизни. И кирлянография поможет ее найти. Задача жизни стать независимым мыслителем, чтобы менять мир к лучшему. Но с кем, как с имеющимся уровнем осведомленности и сознания без аурологии новый мир не построить. Современные педагоги должны усвоить ранее неизвестные им реалии. По утверждению Дэвида Айка, рептилии связаны с созданием современного человека. Они занимались генеральной инженерией в тот период, когда э, человека создавали представители разных рас и цивилизаций. И они внесли в него свои э, свой огромный, но не, не всем нам нужный вклад. Значит, генетики рептильные, даже мозг наш, унифицировали таким образом, что могут на него воздействовать. Мы же, люди, не воспринимаем рептилии как чужаков, потому что они наши генетические родители. И поэтому воздействие рептилий и демонов, это атрибут не только прошлого, но и настоящего. Они активны. Но аурология и кириллионография вывели их из-под завесы так как они стали видны на кирлионографии. Однако пока люди не овладели знаниями об этом и продолжают быть под влиянием демонов и рептилоидов, как же не подпасть под влияние рептилий? Ведь они не просто токсичны, они очень опасны. Чем? Они могут подключаться к нам на полевом уровне через компьютер, подключаться к мозгу и к телу. И что, и как они это делают? Они транслируют в нас мысли-образы ненависти, агрессии, садизма, извращений, провоцируют и поддерживают наркоманию, алкоголизм и криминальное поведение. А мы обвиняем во всем человека. Да, человек, возможно, виноват, но человек, к сожалению, существо слабое и подверженное вот таким вот Воздействие. Значит, нас контролирует зверь, пришедший из глубины космоса, и мы, не знающие об этом, пища монстров, и всегда у них под рукой. Это они привносят в человека алчность, глупость подавляют любовь, претствуют эгоизм. Они программируют нас. Они передали людям свой главный страх, быть обнаруженными. Но вот кириллионография преодолела э, их страх, и теперь им нечего бояться. Мы о них знаем и мы их видим. Они передали в отдел мозга рептильный мозг, Возможность принимать их сигналы. Рептилии создают в человеке состояние постоянного беспокойства, толкают его к борьбе за превосходство, к стремлению зарабатывать все больше и больше. Это девиз одержимых, стремящихся получить прибыль сверх всякой разумной меры. Эти сущности боятся быть безавуированными, боятся публичности, которая достигается освоением аурологии, анализом множества киролионографий. Э, нас к себе они подключили через рептильный мозг. Человек, не имеющий связи с силами света, не в состоянии ничего этому противопоставить. Он беззащитен, постоянно уязвим. Мы являемся... Чаще всего слепой игрушкой, в жестоких руках, не подозревая, как коварно они правят нашими жизнями. И только близкие видят и понимают, что человек находится во власти демонов. Как помочь? Как выйти из сложившейся ситуации? Именно об этом. Выводы, которые в книгах делаются... По исследованиям, только кириллионографии пока проявляют истязатели, виновников страданий миллионов людей миллионы лет. Слепые, зомбированные люди видят и осознают себя так, каким внушили рептилии. Они жестко э, отстаивают давно устаревшие мировоззренческие концепции. В реформации и переосмыслении нуждаются представления и направляющие деятельность документы в области медицины, юриспруденции, педагогики, психологии, сельского хозяйства и транспортных процессов. Все эти направления нуждаются в наполнении новыми духовными концепциями, исходя из многих крывших сознаний. Только человек которому открытые закулисные действия может управлять своей энергией на базе своей осознанности, своего понимания реальности и возможностей связи с силами света. Процесс неуправляемости и неосознанности поступков при усвоении аурологии сменится со временем разумным предвидением результатов от одного или другого действия. в то, чтобы нам жилось не очень хорошо, внесли свой вклад и генетики Атлантиды. Атлантиды на поздних стадиях, тогда, когда люди уже обрели физические тела. Значит, что они сделали? Генетики Атлантиды из 64 хромосов 64 кадонов, отключили у современного человека 40. То есть люди потеряли возможности, ясновидения, телекоммуникации, телепортации. Вот что сделали для нас поздние Атланты. И это, конечно, все очень сказалось на человеке они практически отключили шишковидную железу, эпифиз, у нас с вами. Она работает, но далеко не в той степени, как у людей периода Лемурии и ранней Атлантиды. Поэтому, друзья, отказываясь от новых знаний, люди сами соглашаются на рабство и вымирание, из-за своего невежества, тупости, лени и страхов. И наша задача донести до них это. А усвоить новое сейчас так легко и просто. Книги есть, видео в огромном ассортименте. Майкл дал возможность изложить эту науку, эти новые знания широко и всеобъемлюще. Что нам? Какая задача у нас? Наша задача воспитывать быстрых разумом Ньютонов и не пускать на самотек судьбы наших детей. Но для этого крайне необходимо внести в систему образования наше, э, нашего времени и на будущее. Те знания, о которых мы с вами говорили. Дети это табуля раса, это чистый лист. Они удивляют, умиляют, наполняют душу теплом и любовью, но без нас они беззащитны. Они беззаветно верят нам. Настоящая же любовь взрослых состоит не только в том, чтобы одеть и накормить ребенка. Дети приходят для обретения опыта. И задача нас, взрослых, научить их быть штурманами в непростом житейском э, море самим, осознавать и прокладывать свою тропу жизни уже с открытыми глазами. Преступление это отсутствие знаний. Преступники – это в большой степени жертвы неполного и неправильного образования. Поэтому, к сожалению, в большинстве стран нет общества, есть просто население. Нужен анализ произошедшего, кто почему и для чего расливало рослевое человечество. Уже очевидно, что процессом осмысления э, жизни и событий должен руководить сам человек, усвоивший новые знания. Необходимы также родительские и педагогические совместные мысли и заботы о детях, а также осмысленная рефлексия на все то новое, что входит в жизнь. Статус родителей-педагогов предполагает руководство наполнением детей нужными знаниями, которые должны в первую очередь освоить и сами родители-педагоги. Инерция Учений и продолжение старой политики уничтожают саму идею образования и, в частности, образования соответствующего требования времени. Человек живет лишь только миг. Для самоподготовки и учебы нам отделяется не так много времени в нашей жизни. Что ж, мои дорогие, я очень надеюсь, что после моей, моего пространного обоснования необходимости аурологии в вашей, нашей жизни, вы сумеете показать преимущество новых знаний и осведомленного человека по сравнению с человеком неосведомленным. Ну вот, дорогие, такие, такие обоснования родились в моей голове, и я их решила изложить перед вами чтобы и у вас появились нужные аргументы в разговоре, в убеждении тех, кто находится рядом с вами.